Добрый день, господа, рад приветствовать вас на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Часто задают вопрос о возможности перевестись из одной военной части в другую. Вот мне попалось на глаза: ну, не то, чтобы там попало, случайно, а не случайно, есть такое волонтерское, есть такое волонтерское движение. Адвокаты ЗСУ. Это вот волонтерское движение, которое организовано советником по юридическим вопросам главнокомандующего вооруженным силам Украины вот. и вот у них появился сайт, в принципе тут довольно ну, новый конечно, но наполняют его периодически и ответ на этот вопрос я когда подбирал, вот смотрел они хорошо, написали хорошую статью, я эту, обзор этой статьи сделаю на своем канале. Ну, во-первых, как сказать, немножко помогу коллегам, да. Которые занимаются правовой помощью непосредственно военнослужащим. Вот. Поэтому ко мне часто обращаются такими вопросами. Я запишу такое видео. Думаю, оно будет полезным. Я буду давать ссылку на этот сайт, на эту статью, на это видео. Тут есть образец рапорта. И коротко давайте по сути. Да? Переведение военнослужащего в другую военную часть, подразделение или другого рода другой род войск. Знаем, что несколько родов войск есть, то есть. Военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы по, из одной военной части в другую в следующих случаях. Первое. Перемещение на должности, то есть перемещение на высшие, равнозначные или ниже должности. Перемещение, плановое изменение в местностях с установленным сроком военной службы. Третье. Перемещение по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Перемещение, четвертое, перемещение в связи с пребыванием с близкими лицами в отношениях прямой, организационной и правовой зависимости. Пятое. Перемещение беременных военнослужащих женщин по их ходатайству в соответствии с медицинским выводом на должность с меньшим объемом работ. А так, также военнослужащих женщин, которые имеют детей возрастом до трех лет по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязательств. На занимаемой должности Но насколько я знаю Еще и таких женщин Могут вообще уволить С военной службы вот. это, это в законе О военно военной обязанности И военной службе Есть такое право Недавно носили изменения Возможно тот, кто писал эту статью Не досмотрел ну, Или не указал это Потому что речь идет о перемещении, да, то есть, как основание, как увольнение. Вот. В случае проведения, шестое, в случае проведения замены в военных частях, подразделениях, которые выполняют задания в районах ведения боевых действий. Седьмое. Перемещение в связи с увольнением или назначением на должность, предусмотренных штатами военного времени, а в случае возникновения... Кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности, оглашение решения о проведении мобилизации и или введение правового режима военного положения. Восьмое. Перемещение на новое место военной службы с одной военной части в другую военную, если с учетом совершенного правонарушения военнослужащий, которому назначено наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих, не может быть покинут. Не может быть оставлен на должности, связанной с руководством, подчиненными лицами. Девятое. Ротация военнослужащих вооруженных сил Украины, направленных как национальный персонал для участия в международных операциях по поддержке мира и безопасности или направления для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления. Указанные перемещения осуществляются без согласия военнослужащего, кроме таких случаев: невозможность прохождения военнослужащим военной службы в местности, в которой его, в которую его перемещают, в соответствии с выводом постановления военно-врачебной комиссии. Невозможность проживания членов семьи военнослужащего по состоянию здоровья в местностях, в которую перемещают в соответствии с документами, которые это подтверждают. И потребность в уходе за нетрудоспособным или больными родителями, женой, мужем или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и живут. Отдельно от семьи военнослужащего в соответствии с документами, которыми это подтверждают То есть в каждом из этих случаев, если вы хотите, чтобы с вами согласовано было Нужно подтверждать документально эти обстоятельства Перемещение на должность, высшую, равнозначную или ниже Такое перемещение осуществляется в порядке определенным приказом министра обороны Украины об утверждении инструкции об организации выполнения положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины от 19 мая 2009 года номер 170. Проведение плановой замены в местностях с установлением сроч... срока военной службы. Плановой замене подлежат военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту на территории Украины в местностях с установленным сроком военной службы, а также военнослужащие, которые направлены за границу. План изменения утверждается командованием Вооруженных сил Украины. Повторное направление военнослужащих без их согласия в местности, установленным сроком военной службы раньше, чем через пять лет, не допускается. Перемещение по состоянию здоровья или семейными обстоятельствами. Перемещение военнослужащего по состоянию здоровья или по состоянию здоровья членов его семьи осуществляется по рапорту военнослужащего и при наличии соответствующего медицинского вывода. То есть документы должны быть медицинские приложены к копии, к рапорту. Семейные обстоятельства и другие уважительные причины для перемещения военнослужащего могут быть. То есть перечень этих уважительных причин. Могут быть другие из тех, которых я не назову, исходя из вашей ситуации. Итак, воспитание мамой или отцом, военнослужащим, который не пребывает в браке ребенка или нескольких детей, которые с ним проживают без матери или отца. Содержание матерью, отцом, военнослужащим который не пребывает в браке совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если этот ребенок является инвалидом первой или второй группы, или продолжает обучение, в связи с этим требует материальной помощи матери, отца. Болезнь военнослужащего или члена его семьи, если такая болезнь, согласно с выводом военно-врачебной или... Врачебно-экспертной комиссии препятствует военнослужащему проходить службу в данной местности или проживать в этой местности членам его семьи. Наличие у военнослужащего трех и более детей. Перемещение жены, мужа военнослужащего, который проходит военную службу по контракту на новое место службы. Для перемещения в другую местность военнослужащий к рапорту подает соответствующие документы, которые подтверждают необходимость изменения места проживания. Жены мужа, его несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей, студентов или учеников учебных учреждений по дневной форме обучения, которые находятся на содержании военнослужащего и детей инвалидов первой и второй группы. Нетрудоспособных родителей военнослужащего и его или их, или ее мужа-жены, братьев, сестер военнослужащих и его, ее жены-мужа, которые находятся на его, ее содержании. Кроме рапорта военнослужащие, военнослужащего основаниями для принятия решения относительно его перемещения по состоянию здоровья, семейные обстоятельства или других уважительных причин являются постановления, постановление, выводы военно-врачебной и э, врачебно-консультативной комиссии, акт обследования семейного положения, документы, которые подтверждают налич, э, наличие и возраст детей, наличие жилья, размеры доходов и так далее и тому подобное. То есть я говорю, что этот список не ограничен. Может быть у вас какие-то другие есть причины, которые вы считаете являются важными семейными обстоятельствами. Командиры объединений равных им и высшими должностными лицами на основании заявления военнослужащего оформляются и направляются запрос в областное или приравненное к ним Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания членов семьи военнослужащего для совершения семейного ну, то есть изучения да, семейного положения, то есть, возможно, будут, будут приходить по месту проживания и определения необходимости перенесения военнослужащего. Обследование семейного положения проводится территориальным центром семейного семейного территориальным центром комплектации и социальной поддержки утверждается областным или на этом же уровне ему центральным центром комплектования и социальной поддержки то есть военкомат по простому В месячный срок направляется к лицу которая направляла запрос то есть в месячный срок командиру возвращается, рассмотрение там происходит. То есть процедура не быстрая. Перемещение на новое место военной службы, военнослужащего, которая проходит военную службу по контракту, связанная необходимости ухода за нетрудоспособными или больными родителями, мужем, женой или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и живут отдельно от семьи военнослужащих, осуществляется командирами объединений, равнозначными им и выше должностными лицами на основании рапорта военнослужащего и соответствующих документов, которые подтверждают потребность в постоянном стороннем уходе, помощи смотре за ними. Еще есть такое, такая возможность проведения замены в военных частях, подразделениях, которые выполняют задания в районе ведения военных, боевых действий. Решение относительно перемещения и плановой замены военнослужащих принимается в соответствии с, с утвержденными мобилизационными планами командования вооруженных сил Украины. Информация относительно планов, сроков, периодов и порядка. Проведение замены является за засекреченой. Ну, тут, конечно, могут быть отказы на основании того, что доступа у вас к этой информации нет, а командование считает, ну, будет указывать о том, что, извините, планами мобилизационными не предусмотрено. Поэтому с этих районов ведения военных боевых действий переместиться не так уж просто. Есть такой момент. Ротация военнослужащих вооруженных сил Украины, направленных как национальный персонал для участия в международных операциях с поддержкой мира, безопасности или направленных для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления. Этот раздел я пропущу. Почему? Потому что сейчас у нас немножко не то положение. Кому интересно, дополнительно можете прочитать. Ссылку на эту статью я добавлю. Что касается перемещения военнослужащих срочной военной службы, также оглашать в этом видео я не буду. Почему? Потому что направлено это все больше на военнослужащих, которые по контракту или по призыву были призваны во время мобилизации. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, возможно, какие-то вопросы возникли. Буду... Стараться отвечать их, если есть э, необходимость в получении персональной консультации. Э, вся информация, которую вы будете мне передавать, будет защищена адвокатской тайной. Вот. ну такая консультация будет платная. А так, в комментариях к видео я практически на все вопросы, если обращение содержит вопрос какой-то, я всегда отвечаю аргументированно, со ссылками на законодательство, если это необходимо. Всего доброго.